У меня муж, лучший в мире муж, шубу купил, денег дал, стиральную машину починил, сам готовит, стирает, моет, убирает и золото дарит. Ничего не делала, просто 10 минут помолчала.